Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Спасибо всем, кто подписывается на канал. Нас уже целых 500 человек. Очень круто, мы дошли до этого, наконец-таки. Вот, ну, будем стремиться и дальше развиваться. Так вот, спасибо всем, кто подписывается, прожимает лайкосики, прожимает, конечно же, колокольчики, оставляет свои комментарии. Это очень помогает развитию канала. да. А сегодня, сегодня, сегодня у нас будет, ну, у нас будет картошка сегодня. Простите, я не знал, чем вас удивить, поэтому решил просто сделать картошку. После утомительного мозгового штурма я с ужасом все осознал. Шутка. Ну, вернее, не шутка, наполовину шутка, наполовину не шутка. Кто не понял, тот поймет. У нас будет картошка. Но это будет блюдо... Эм не гарнирует точнее а в принципе это довольно таки полноценное блюдо основой будет как вы уже поняли картошка да вот поэтому поэтому для начала нам нужно ее что сделать правильно почистить ну пожалуй этим я сейчас и займусь ну, все картошечка уже наконец почищена отправлена вариться думаю как варить картошку не нужно рассказывать а мы сейчас будем приступать к дополнениям к нашей картошечке. Поехали. Мы подготовим то, с чем она у нас будет. Я взял вот такой вот кусок грудинки. Нам нужно его нарезать. Нарезать его ну, такими средними кусочками. Естественно, мы уберем кожуру, кожу, точнее, шкуру. Она тут совсем ни к чему. Она, потому что будет жесткая. И просто берем небольшими кусочками нарезаем грудинку можно взять хоть карбонат хоть, а хоть колбасу в принципе особо роли не играет что вам больше нравится просто грудинка она мне кажется будет посочнее нежели чем какое-нибудь другое мясо Так, нам потребуется одна средняя, средняя луковичка нам ее нужно мелко порезать мелким-мелким кубиком, сейчас опять буду плакать по-любому. нам нужно прям, прям максимально в труху. Сковородка на плите. Теперь нам сначала закидываем сюда грудинку. Нам ее нужно обжарить. Масло не добавляю. В грудинке есть свой жирок. Он растопится прекраснейшим образом. Сейчас грудинка чуть-чуть поднагреется. Будем всыпать лучок. Но это еще не все ингредиенты. А теперь мы подготовим ту самую остринку. Кто помнит Кирилла, привет ему! Это его выращенный перчик. Хороший перчик, хороший перчик. Поэтому, я думаю, нам одного будет достаточно для нашего блюда. Вместе с семечками. Подготовим его пока что. Это у нас пойдет туда же все в сковородку. Все, пока что так оставляем его. Так, теперь только ни в коем случае нельзя делать манипуляции с пальцами и со своей слизистой. Все, грудинка у нас уже шкварчит тут минутки 3, уже видите, она немножечко даже с корочкой, все, всыпаем лучок и, в принципе, эта часть у нас уже будет, можно сказать, готова. В самом конце добавлю перец, чтобы он не потерял сильно свою остроту, потому что хочется, чтобы немножко было остренько. Поэтому добавлю в самом конце. Так как температура, к сожалению, убивает капсалицин. Так, ну что, у нас остался последний ингредиент. Это сырок. Натру его на мелкой терочке, чтобы он хорошенько замешался со всеми остальными ингредиентами. Сыр вы можете, опять же, как обычно, брать любой, который вам нравится. Вот. Сыра мало не бывает. Поэтому спокойненько, на мелкой терочке натираем сырок. И мы ну потом переходим уже на финальную прямую. Нам останется совсем чуть-чуть. Тем временем наша картошечка уже даже подостыла, ничего не добавляем, просто переминаем ее как обычную пюреху. но без масла, без яйца, без молока, либо чего-либо еще. Просто нам нужно ее перемять, нам нужно, чтобы она была более-менее сухой, а не превратилась в то самое пюре. Пока картошка варилась, я ее, конечно же, посолил, но этого будет нам мало, нам нужна еще соли. Добавим еще пару щепоток соли, приправу для картофеля. Можно было и по отдельности, конечно, это все насыпать. Ну, я имею в виду приправу, Ну, проще, мне кажется, взять сразу смесь и все четко будет. И добавим, конечно же, свежемолодого. Теперь хорошенько это сейчас все вмешаем и будем оставлять добавлять остальные наши ингредиенты. Так, специи мы перемешали, всыпаем теперь грудинку, зажарку, сразу же засыпаем туда весь сыр. Ух, сыра хорошо получилось. Еще раз это все хорошенько перемешиваем. Так, ну что, смажем немножко маслечком руки. И берем, не жалеем, мощными будем. Это будут такие лепешки, оладушки хорошенькие такие. Оп. Теперь обваливаем в муке. и отправляем на сковородку сразу берем следующий точно так также его делаем вот такую вот котлетку также обваливаем ее в муке и точно так же отправляем ее на сковороду ну и в общем лепим такие вот котлетосики. Так, ну что, прошло пару минут, первый переворот. Ну шикарно, шикарная корочка, все классно. Ну и все вот так по очереди их. Сейчас посмотрим, как там снизу. Шикардос, переворачиваем. Ну а вы пока ими любуетесь. Я буду дожаривать все остальные. Ну что, друзья, наконец-то тот самый долгожданный момент. Дранники, не дранники, зразы. Ну, в общем, наше блюдо готово. Будем его пробовать. Так, берем вилочкой просто так. Отламываем. Прямо так. Мягенькое. ой, ха. сметанку. И пробуем. Это вкусно Это очень вкусно Я даже не знаю, что рассказать Ну что тут Пюрешка, сырок Мяско есть, грудинка Можно добавить колбасу, там, сосиску, что угодно. Абсолютно что угодно. А, обязательно сыр. Обязательно. А, когда готовите, мнете именно картошку, не нужно туда ничего добавлять, чтобы она была все-таки такая, чтобы хорошо лепилась, можно было слепить. Ну, в принципе, все. Готовится, в принципе, очень все легко и просто. Получается вкусно. На удивление, я думаю, что даже ваши гости будут удивлены такой штучки прикольно вкусно радуйте своих родных близких друзей вот не забывайте оставить комментарий прожать лайкосик конечно же подписаться на канал вот мы всегда вам рады приятного вам аппетита ну и до новых встреч